Доброго времени суток, вы с любовью из моего домика деревне. Зацвела петунья. Таким обилием цветов радует. Хочется показать, чтобы вы посмотрели, что действительно это очень красиво. Здесь у меня перед домом, таких в таких колесах, импровизированные кубы. Есть одна петунья посажена только. Смотрите, какая она красивая, какая интересная. Рядом, рядом с рябинками она у меня. И вот еще одна. Красоточка такая. Очень хорошо развивается. Я думаю, будет все еще больше-больше. Вот, у нас была жара, не было дождей. Вот, ждем, что сегодня очень сильный ветер. И хочется. Чтобы прошел дождичек. Немножко их освежила Все растения освежило. Не только питонию. Очень красиво. Цвет такой насыщенный. Это мои питонии на улице. На улице. Посажены в таких клумбах-колесах. Показывала вам уже свою клумбочку из цветов прям при выходе из дома. И посмотрите, как хорошо распустились петуньи. Такие они нарядные и разные. Вот, пожалуйста, за ком-то Бэби. Такая она красотурочка. У меня они есть лососевого цвета. Такого фиолетового. Очень хорошо сидят, распушились, разведвели, дают свои веточки. Дядушкам с ними. Вот она еще стоит, красотка моя. Смотрите, какая цветет и цветет. Уже не первый день. Очень хорошо пристроились они в моих импровизированных горшочках. Вот она, какая красота. Вот она еще рядышком, соседка. Это вообще огромные-огромные цветы. Очень интересные. Огромные прям. И Все они здесь разного цвета. Хорошо здесь. Горшок, я говорила, что он у меня без дна, поэтому корневая система развивается очень сильно. Также вот у меня в колесе здесь сидит такая же фиолетовая петунья. Смотрите, какая она красавица. Это из серии Опера. Очень красивая. Вот эта красавица просто удивительная. Я не знаю, передастся цвет или нет. Но ну, настолько они бархатистые, настолько они э, смотришь на них, как бархатные какие Смотрите, какая же это красота. Вот он такой разлапистый, большой уже цветок. Ой, прям вот какие-то бархатные бархатные цветы. Просто удивительно. Удивительные красоты. Смотреть не насмотреться. Ну, дождались наконец-то цветения питомня. Мне очень нравится сорт Джаконда Бэби. В данном случае это лосось. Посмотрите, какие миленькие цветочки у нее. Но она так нежно смотрится, очень красивый цветочек. Вот. Сорт Джаконда мне очень нравится. В данном случае Джаконда Бэби, это маленькие, маленькие такие цветы. Это лосось. На стене у меня вот здесь в горшочке висит тоже петунья, она очень красиво смотрится. Это сорт Муваляри, это что вот такое новенькое. Она растет в таких затененных местах может расти. Вот так написано было у, у производителя, который я брала. Это сорт лари вот такая еще очень красивая ампельная питунья мохнатенькая вообще тоже мне так нравится они, они у меня тут пристроились очень хорошо таких подвесных кашпо смотрите как им комфортно и хорошо на пенечке. Так у меня красиво пристроилась вот эта малиновая петунья, это малиновая петуния. Это что-то. Вот, посмотрите. Вся в цветах. Вся в цветах. Очень красиво. Смотрите, вот это действительно уже такое хорошее полноценное, полноценное цветение петуния. И рядом по соседству на солнышке здесь же видите, пристроилась какая красоточка. Очень, очень они тут Хорошо им и привольно, на солнце. Видите, бабочка даже тоже решила посидеть здесь на цветочках. Смотрите, как это красиво. Полноценное, полноценное цветение питони И она по соседству. У а меня здесь тоже по соседству белая белая белая красоточка такая вообще чудо очень красиво Ой, как же смотреть на цветение она вот такая щедрая дарит там цветы и здесь вот по дорожке у меня тоже когда идешь к теплице стоят это очень красивые цветы вот они они у меня посажены в 10 литровые большие лазоны и вот эта красота тоже, посмотрите какие насыщенные цвета цветы Ой, ну Просто это что-то не передать даже не знаю насколько камера передает или не передает Вот, но тут, тут вверху еще шапочка у нее не Актив... Неактивно зацвела, но я думаю, все еще впереди. Все только начинается. И вот она. Красотка моя белоснежная, как невеста сидит. Очень красиво. Очень красиво. Так выглядит мой рядочек с петунями. Ведерочки стоят так той забором. Такая импровизированная у меня здесь клумба. Тут у меня остильба. Иберис посадила я вот тут между горшками питоний и, конечно, бархатцем вдоль тропинки. Вот так цветут, вот, вот так цветут мои питоны, очень красиво, очень красиво и очень насыщенные такие их цвета. Что же надо для такого активного цветения? Я знаю, что многие петуни у которых огромное количество петуни, которые сажают их на рассаду и продают для продажи, они закладывают в горшки осмокот. Это удобрение длительного действия. Ну и даже можно обойтись и другим способом у нас есть. Для продолжения активного цветения питонии я пользуюсь вот монокалий фосфат. это уже не один год. Вообще поддержка бойного цветения ваших цветов. Ну, в данном случае питония, я говорю о питоне, хотя можно пользоваться для всех цветов. Питония, вот когда у нас очень жарко, понятно, что надо ее поливать каждый день. Что я делаю? На 10 литров воды Буквально 1-3 чайной ложки. Слабенький-слабенький раствор вот этого удобрения монокалий Можно подкармливать его вот каждый день, потому что очень жарко у нас было. И немножечко-немножечко вот такой вот по такой небольшой-небольшой дозе воды вы можете пользоваться. И ваше растение, ваше питония будет радоваться. Хотя я поливаю подкацание тоже именно этим удобрением. Только способствует цветению и набору бутонов таких набирается. Очень хорошая цветочная масса, бутонизация. Таким образом надо подкармливать питонию. В любом магазине таком, где продаете цветы, вы можете найти это удобрение, потому что оно не относится так, к разряду каких-то дефицитных, которые не надо выписывать в интернет-магазине, как ну, многие делают. Тут осмокод, вообще, вот, сколько бы я ни спрашивала, хотела, конечно, хотела при посадке посадить вместе с осмокодом э, петуни, ну, я просто не нашла у нас здесь э, такого удобрения. А вот Монокалий фосфат это очень распространенное, распространенное удобрение. Надо с любовью относиться к вашим цветам. И конечно они ответят вам взаимностью, красивым цветением, яркими цветами. Для чего же растет бетония? Для красоты, для красоты. Если вам понравились мои цветы, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы были с любовью.